Болельщики переживают, и особенно вот первые игры, все волнуются, как вы, как поведете, потому что будете-то играть в статусе новичков против ну, знаменитых маститых команд известных, вот. поэтому, естественно, мы переживаем. Раньше-то в нашей Курской области и в баскетбольном мире была известна только благодаря женскому баскетболу, командам «Динамо». Вот. А сейчас все больше и больше становится известен Русич. Встречались года три назад в Кубке России, они нас выиграли. Хоть это бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги 1, но команда, я думаю, нам по зубам будет. Тренировались, были тяжелые сборы, вот, но я думаю. Покажем хорошую игру. Вообще нет страшных соперников, наверное. Мы все спортсмены, все баскетболисты. Мяч круглый, как говорится. Поэтому просто нужно делать свою работу, качественно выполнять все схемы и побеждать.